Приветствую вас на своем канале. Весна — это время любви, поэтому я захотел дать вам практику для привлекательности. Эзотерика может помочь человеку стать более привлекательным в глазах других людей, привлечь любовь и внимание противоположного пола. Как это работает и какие для этого существуют методы, вы сможете узнать, когда пройдете обновленную вторую ступень школы Кайлас. Тем не менее, сейчас я хотел бы вам дать несколько простых методов для работы со своей энергией. Они помогут вам стать красивее, привлекательнее, привлечь вторую половинку в свою жизнь. Как известно, у человека существуют сексуальные энергослои. Когда эти слои энергетически холодные, человек перестает нравиться окружающим людям. Это говорит о том, что он не притягивает, а отталкивает энергию любви. Есть три метода подогревания энергетических слоев. Итак, первый – прием горячей ванны. Даже когда жарко, попробуйте принимать горячую ванну с целью увеличения своей сексуальной энергии. Ванной нужно находиться длительное время. Рекомендую добавить туда немного масла ментового. Когда вы ходите из ванны, то представьте, что все тело нагрелось, вам тепло и снаружи, и изнутри. Постарайтесь запомнить это чувство. Каждый раз, когда рядом с вами будет находиться объект ваших желаний, старайтесь воспроизвести это ощущение. Вашему телу жарко, и внутри вы чувствуете жар. Вторая практика, целиком мысленная. Представьте, будто вы стали горячим угольком, который в темноте достали из печи. При этом он светится так же, как настоящий раскаленный уголь. Сам красный, а все пространство вокруг него озаряется белым светом. Визуализируя себя таким образом, вы многократно увеличите свою привлекательность в глазах других людей. Следующая практика направлена на то, чтобы привлечь внимание человека кому-то, Кому вы испытываете чувство любви? Визуализируйте человека, который вам нравится, рядом с вами. Представьте, что вы оба находитесь в одном ярко-красном сердце. Слушайте при этом очень красивую медленную музыку. Это позволит вам завоевать сердце этого человека. А судьбе помочь в том, чтобы этот человек был всегда с вами рядом. А вот еще несколько советов, которые помогут вам быть счастливыми в отношениях с любимым человеком. Итак. Помните, нельзя разбивать чужие семьи только ради своего удовольствия. Второе, если вы не любите человека, то не боритесь за него, сделайте шаг назад. Третье, если с трех попыток у вас ничего не получается, не делайте четвертую попытку. Четвертое, не торопитесь сразу лечь в постель. Хотите длительных отношений, требуйте к себе длительных ухаживаний, ухаживайте. Пятое. Если любите человека, то никогда его не используйте. Шестое. В семье избегайте слов «я» и «ты». В семье можно и рекомендуется произносить слово «мы». Седьмое. Не критикуйте любимого человека. Старайтесь поддерживать его. Восьмое. Радуйте друг друга. Находя свою половинку, радуйтесь от того, что у вас растут дети, и вы каждый день видите самых близких, любимых и родных. Цените все, что... Называется словом семья. Девятое. Будьте верны друг другу. Желаю всем любви. Основатель и руководитель эзотерической школы Кайлас Андрей Бенко.